Весной, даже в самой маленькой деревне, нужно многое, успеть, сделать. Засеять на одном участке, удалить сорняки, на втором, и взрыхлить почву, на третьем. На четвертом участке, можно поболтать с поселенцами, которые пугаются прямого общения. Маленький агрегат, присутствует на огороде, с ранней весны и до разгара лета. Удобно ним обрабатывать высаженные растения, да и помощь от него весьма существенна. Проходит он по всей обгородной культуре, которая только сил набирается. Выполняется одновременно прополка и окучивание. окучиваем и кукурузу. Да и не только окучиваем, а делаем прополку этим же маленьким агрегатом. Лемерхи смещены между собой под углом и при окучивании они по касательно еще срезают корни растений, которые попадаются на пути придвижения. Собильные и дожди не затопят весь участок. Вода поступит под корни, которые всегда найдут влагу, на своем уровне, в почвенном гребне. Видно как вода заполняет междурядье, но не размывает гребни с растениями. Только движущийся поток воды сможет смыть гребни, а обильные осадки, их не размыт. давай, иди, иди. Два регулируемых лемеха, имеют снизу свои лезвия, которые по касательной подрезают сорняки, вдоль всего ряда, с обеих сторон. Остается обработать, только между рядами. Пропольник, окучиватель, очень легкий, и с ним легко справляется маленький ребенок. Конечно же, между рядами лука прошлись простым плоскорезом, а в рядах провели обработку нашим маленьким агрегатом. Вскоре возникло желание, усовершенствовать этот агрегат, добавив на него тлужок, для нарезания бразды. Плужок можно выставить по высоте, или повернуть по направлению, в ту, или, в иную сторону по ходу движения. Пробуем уложить картофель. Почва совсем не, не обработана. Сделать борозду, а потом закрыть ее абсолютно под силу даже ослабленному человеку или подростку. Когда борозда закрывается дополнительно нижними лезвиями лемехов. Проводится прополка, и на гребне появятся только всходы, высаженной культуры, без сорняков. Внучка решила посеять для себя чеснок. Без помощи она не обойдется никак. Для меня это удовольствие, для внучки радостное, ожидаемое событие. иметь в пользование свои 5 квадратных метров земли, сбывшееся желание. На этом маленьком участке, со всходами молодой фасоли, почва после обильных дождей, очень уплотнилась. Весь участок обработали прополником, который удалил сорняки, а также взрыхлил почву между рядами. Следующий этап в обработке этого участка, проходил с применением малого агрегата, который осуществлял прополку, и одновременно окучивал молодые побеги. После обильных весенних дождей, почва на одном из участков уплотнилась, и не обрабатывалась несколько недель. Участок зарос сорняками, и на нем едва заметно, как выбирается из этой массы молодая фасоль. В начале обработки воспользуемся нашим плоскорезом, который удалит сорники между рядами. Заодно и почва взрыхлится, что обеспечит корням доступ кислорода и уменьшится появление в почве токсических веществ, пагубно влияющих на корни молодых растений. Почва получит достаточное количество кислорода и азота. После плоскореза примени маленький агрегат, который сможет прополоть сорняки, оставшиеся вдоль ряда, и окучить его. Теперь свободно можно заняться другим участком, который требует к себе, не меньшего внимания, и заботы.